Стоп, подожди Что? А почему? Влад, надо иди в кичен. Почему она не ломается? Здорово, ребят, сегодня мы будем проверять лайфхаки для CSGO Сразу хочу попросить вас подписаться на канал Потому что 90% смотрят мой канал без подписки А также обязательно ставьте лайки и пишите комментарии Чтобы попасть в следующий ролик, как сделали вот эти классные ребята Так, ну что, погнали к ролику. Ладно, короче, сделаем вид, что я уже поприветствовался. Типа, что я там скажу. Всем привет, подписчики. Сегодня мы будем проверять вайфхаки. Так, короче, ты скинул вайфхак. Чекай его пока что. Mm -hmm. Ой, подождите, моему, мы, мы что-то не то. А, нет, это то? Нормально. Смотри, там, короче, типочек показывает, э, что можно нереально люто как-то в вэй походу откинуть. Жесткий. Как думаешь, правда или фейк? Сейчас. Блин, мне воскрушается. Мне кажется, правда. А тебе кажется? Не знаю, сейчас посмотрим и будем проверять. Так, сейчас подожди, мне надо понять, как он целится, чем он делает. Так, сейчас спичи. Хочу посмотреть, вот так как-то он кидает, да? Ой. По-моему, на правую кнопку мыши кидал, или нет? Так, он стоит, с правой кнопки мыши кидает. Вот так. Так, а ну, встань на кар. Ты меня видишь? Я тебя вообще не вижу. Че, да тут без шансов, туда увольнение происходит, бам. <как> Все, до свидания, без ли? шансов. Печи, ты меня реально не видел или нет? Нет, я тебя не видел. Так, ну получается, хак оправдан, как бы, как это сказать, да? Миф, Что? что? хак рабочий, короче, все, впадло. Так, сейчас скину тебе тогда следующий. Так, там получается тип из-под палосов э, в виде чела на Тетрис. Так, стой на Тетрис. Что ж, меня будут? Так, на Челик там вот так как-то залазит. И вот тут, да? типа, вот щеку, туда? вот как-то вот во, на Тетрис прям залезть на самый верх. Так, а ты меня вообще видишь как-то вот это или нет? Нет, тебе не видно. Чём? Опять увы? <смех> Реально, ну получается что, лайфхак тоже рабочий, получается ставим лайк реально и подписываемся на канал, вообще класс. Так, я сейчас буду. чекаем вторую часть этого же лайфхака, там есть еще одна Там типа тип бесшомно спрыгивает, ну подожди. Так, ну сейчас я попробую, я, По я знаю, кстати, что это правда Не-не-не-не, там есть баг, но я не знаю, какой... типа вообще такой баг типа в целом есть Так, вот он куда-то, а я понял, он как-то вот так идет Почти, он как-то вот так идет это было слышно. Нет, я понял. Он как-то вот так, короче, идет, вот так прям конкретно целится, и потом, в последний момент, почему-то в левую мышку отводит. Ну, давай, скажем то, что не работает? мы такие профессионалы, у нас не получилось, все, значит, у вас не получится. Так, короче, сейчас будем повторять, пытаться бесшумный спрыг вот этот. Как-то там человек вот так идет. Оп. Бля, я запрыгнул на машину. Давай у тебя звук отключится в моменте. Короче, вердикт. Дебилы на проверяющих не смогли нет, проверить лайфхак. Нет, не надо унижаться, надо говорить. И работает. Короче, 50 на 50. Вроде там что-то есть, но нащупать это мы не смогли до конца, поэтому, как бы. Ну, напишите в комментариях, как вы считаете, правда это или нет. Может, сами это делали когда-нибудь. Обязательно почитаю, как Всем пока. Да, пока проверяю еще два лайфхака. А, еще два лайфхака. Я 2-4, это все. 4, мы только 3 проверили. Ой, а здесь, кстати, для этого лайфхака э, больше Ам... людей надо. Давай сейчас протестим сначала. Что ты сделал? Давай для начала проверим, можно ли залезть на вот эту штуку. Если можно, мы потом туда бота поставим. Типа и через бота будем тасить. Так, ну давай становись под вот эту вот хрень. Садись. Так, оно. Оп. Так, ну сюда как минимум. А ну, соли. Сюда можно залезть, но есть одно. но. Ща, главное, туда бота поставить. Самое сложное, что будет вот туда запихнуть. Во, вот так вот. Ну пускай. Типа, не, он на текстурке стоит. Не-не, вот нормально. А ну, залети ко мне на клипе. Там поставить с тобой. Ну да, на бота Ты Меня откидывает. Я не могу. Не, можешь, что, что, можешь. что, как ты тут? <смех> не получается. О, так, тихо. Угу. Теперь сядь, сядь. Так, я на тебя. И я ничего не могу сделать. Ну, меня типа серфит. Не могу не сесть, вообще ничего. Ну, все, получится лайфхак, этот, опровергнут. Не работает, вообще ложь, фейк. И не ведитесь, пожалуйста. Когда вам звонят рандомные номера, не работает. там чел, скорее всего, брали скайбокс. Ну, либо мы два дебила, которые, ну... Нет. В этом бот Нет. Все, окей. Если что, виноват бот, звоните ему, все вопросы тоже. Так, скидываю сейчас я next лайфхак. Я дебил, который забыл очки надеть. Ну, теперь продолжаем уже вместе с очками. Все, скинул лифи хуки. Чекаем. Последний лайфхак на сегодня. А, так, это, кстати, скорее всего, рабочий лайфхак Сейчас будем тестить в Так, вот он стоит как-то. Ну вот, да, он как-то чуть ниже, чуть-чуть ниже, по моему. Стоит. Чуть-чуть Пускай так, пускай стой. Так, и как тип что делает? Он типа просто вот так берет и можно надо. Почему-то меня вот эта стенка и подталкивает даже, не может, чуть поближе. Попробуй... Бли... Нет, ближе точно не надо. Вы... Выше попробуй стать, наоборот. Не знаю. Я а даже чем, не могу... Цеп... Но... Подожди, можно залезть? сейчас, повыше возьму. Уй. Метки на... Ну, это ничего не... Начну. А это вообще... Это фэк Это фэк. Ну, вот так, он вот так примерно вот такой вот сидел. Вот вот, типа... Ну, я не знаю, я вообще не за что мне сбивать. давай ты попробуй. Mm -hmm. Ой, ну... Ах, ну, короче, скорее всего, это фейк. Опять же, 50 на 50, очень доказать не получилось. Ни, ни за что здесь не цепляешься, а даже близко, типа, не получается сюда залететь. И также бьешься головой, когда пытаешься запрыгнуть. Ну, похоже на факе. Фейк! Вот такой вот вердикт. Все, как бы, спасибо за просмотр нереальной проверки вайфхаков. Со мной был... А, смузи. Это вот что скажешь. Все, ББ, короче.